Давайте тогда да, начинать наше мероприятие. Я, возможно, немножко и не в теме, как уже сказала Ирина, но, возможно, я кому-то окажусь и полезным, потому что э, на текущий момент деньги все равно интересуют многих. Если женщина умеет зарабатывать эти деньги, она может всегда с достоинством их получать, а не нарушить даже достоинство своего дорогого и любимого зарабатывая независимо от него давайте начнем сегодняшний вебинар я немножко еще буду учиться как пользоваться этой системой я не могу понять как переключать слайды а нашел сверху. Вот. а что сегодняшний вебинар будет, я нашел, нашел, нашел, да. Наш сегодня, мой сегодняшний вебинар посвящен тому, где мы можем заработать деньги в интернете. В частности, именно в каких специалистах сейчас нуждаются интернет-бизнесмены, как Ирина говорила, инфобизнесмены, есть магазины электронные, вот в каких специалистах они нуждаются, чтобы можно было оказывать какие-то услуги и получать деньги, не выходя из дома. Также узнаем, сколько можно зарабатывать эти деньги. Может для кого-то это будут маленькие деньги, может для кого-то, наоборот, будет нереальная возможность использовать, которую сможете и зарабатывать намного больше, даже чем вы работаете сейчас. Также... Мы рассмотрим, как быстро можно будет научиться тому, чтобы начать оказывать такую помощь. И посмотрим, чем лично я смогу вам в этом помочь. Но прежде чем мы начнем, давайте с вами немножко познакомимся и ответьте, пожалуйста, на вопрос, с какого вы города, чтобы знать, кто у нас сегодня здесь собрался. Насколько я понял, у нас есть небольшая задержка между моими словами. Чернигов, Москва, Москва. Три человека, вижу, замечательно отвечают. Остальные не хотят делиться своей секретной информацией, с какого они надо. Вот. Сразу чем занимаетесь? Лля, спасибо. Педагог 53 года. То есть сразу же говорите о чем. Ялта, Крым, привет. Москва. Напишите также, чем вы занимаетесь. МЛМ, Щелкина, бухгалтер, дела обувь. Какой обширный у вас. Обширная география. Напишите, почему вы пришли сегодня. То есть что вы ожидаете услышать Сейчас на то, на этой встрече. Посмотрим, совпадает ли ваши желания с тем, что я смогу вам сегодня донести. Найти подработку, безработное Потеряла работу в связи с тем, что меняют документы. Чем хорошо мне нравится в интернете работать, что документы никто не требует. Давно хочу работать удаленно, замечательно. Биолог, дополнительный доход. Дополнительный доход. Я спасибо. Марина, спасибо. Ольга, спасибо. Еще будет несколько каерзных вопросов. Вот. Кому из вас нужна именно удаленная работа? Сейчас я вижу, что один человек точно хочет удаленно работать. Напишите те, кому нужна удаленная работа. Вот, отлично. Значит, у меня есть люди, которым будет информация сегодня полезна. Правда ли, что в интернете можно хорошо зарабатывать чайником без проблем с налоговой? Дело в том, что проблем с налоговой может и не быть, если вы будете платить налоги, у вас никогда не будет проблем с налоговой. А если вы будете не платить налоги, то в какой бы форме вы ни работали, хоть даже оформите форме. Всякие частные предприятия. Все равно проблемы с налоговой вам не избежать. Если вы будете уклоняться от налогов, рано или поздно можно в эту ловушку попасть. Сколько вы зарабатываете сейчас? Если, конечно, это не секрет. Вот, и сколько вы хотите зарабатывать? Так Через дробь напишите. Сейчас столько то через дробь столько-то. А если не хотите сколько сейчас? Не пишите, напишите через дробь просто сколько тогда хотите зарабатывать. 135 рублей в час, да, можете писать тоже в часах, очень удобная форма расчета. 50-200 в час или 50-200 тысяч в месяц, Ольга. Так. Пока вижу два ответа. 1000 гривен, 3000 гривен, отлично. Изваничие своего сайта. 50 тысяч, 200 тысяч. Хорошие запросы, хорошие. 40-205 альфия, да, тысяч, наверное, в месяц. У кого нет сайта, вот кто хотел бы создать себе сайт, у кого его нет, отметьте, пожалуйста. отлично. А у кого есть сайт? Поставьте теперь есть сайт. И давайте сделаем так. Пять поставьте, у кого есть сайт. У кого есть сайт? Узнаем. Может быть, у людей уже есть сайт. Вот у Ирины точно есть сайт. У кого еще есть сайт? Вот сколько перерочек. Ничего, у кого есть сайты сегодня, сегодня у присутствующих. А вот у кого есть сайты, кому нужен помощник, поставьте троечку. Ирина, ты уже даже написала, что ты хочешь помощника. Вот смотрите, у кого есть сайты, поставьте их, кто бы хотел, чтобы у него был недорогой помощник, который мог бы помогать ему решать вопросы с его сайтом, чтобы он не оставался на таком начальном этапе, как его начали делать, а именно чтобы можно было получать прибыль с этого сайта. Вот видите, кто хочет стать помощником, сразу же запоминайте тех, кто пишет «хочу помощника». Вот. ну На самом деле, сегодня огромное количество сайтов и помощников сильно нуждаются. Сегодня на эту тему и поговорим. Вот. Скажу больше о себе сначала. Да, кто я такой? Меня зовут Сирабаба Виктор, я являюсь веб-программистом, я уже 11 лет работаю удаленно, только удаленно, то есть сижу дома и дома выполняю всю работу, которую делаю. Заработал больше 5 миллионов на этом деле, начал заниматься в 2003 году, изучал, нужен был сайт для моего бизнеса, который тогда у меня был. Вот. И я начал изучать, чтобы этот сайт сделать, и так как-то так увидел, что на этом можно тоже неплохо зарабатывать, и полностью ушел в интернет, передав бизнес жене. вот, и дальше все время я уже работал только в интернете, и скажу так, мне до сих пор нравится работать в интернете, на сегодняшний момент я практически всю родню уже перетащил в интернет, то есть не все работают в интернете, но единственное, с кем я еще боюсь, это с сыном. То есть он только подрабатывает. Он работает, но параллельно подрабатывает. Но ему полезен разнообразный опыт, мы поэтому не настаиваем. Он только закончил обучение и пусть немножечко подучится. Но я тоже все время работаю. Последняя победа будет, когда и сын полностью придет в интернет. Это будет самое то, что надо. Поэтому те вещи, которые я буду ну, рассказывать, я их рассказываю не на Придуманной основе это реальный жизненный опыт, мой собственный, также же реальный жизненный опыт, полученный на всех родственниках, которых я переманил в интернет. То есть это реально существующие пакеты, и они реально помогают зарабатывать в интернете. Почему многие интернет-бизнесмены нуждаются в помощи? Ну, здесь много причин почему они нуждаются в помощи. Но самой основной причиной являются даже не технические тонкости, потому что технические тонкости тоже можно изучить и можно освоить. И каждый интернет-бизнесмен, он Готов даже осваивать, но проблема в том, что 24 часа на часах у всех, и у интернет-бизнесменов тоже. И значит, если они будут изучать эти технические тонкости, а постоянно все меняется, что нас окружает, если вы помните, вспомните Яндекс, какой был 10 лет назад, такой 5 лет назад, вспомните Skype, вспомните даже контакт, то есть вы видите, что постоянно что-то улучшается, что-то совершенствуется, работают программисты, работают маркетологи, находят новые продукты и заново запускают, меняются системы поисковые, то есть все это постоянно нуждается в изменениях. И э, еще при этом бизнесмену нужно следить за всеми новинками именно его бизнеса, и получается, что рано или поздно он сталкивается с тем, что ему просто не хватает времени на то, чтобы обслуживать сайт, на то, чтобы привлекать трафик с различных источников к себе на сайт, чтобы реклама была качественная, постоянно менялась, чтобы заметно было, что как только она перестала действовать, ее тут же уже подняли, не тогда, когда у него будет время. Соцсети также стали неотъемлемой частью у нас и э, всего бизнеса, и поэтому там тоже необходимо вести активность. Э, те же поисковые сервера постоянно, что Google, что Яндекс, меняют свои поисковые движки, меняют формулы, изменяются правила, по которым они ищут сайты. И получается, что тоже необходимо все время постоянно быть в, в, в тренде, да, узнав, узнавать все новости и у предпринимателей просто опускаются руки. То есть настолько много, что они вычеркивают, там соцсети, да, соцсети, хорошо, но я не буду заниматься, времени нету, SEO нет, нету, не надо мне, блогинг я не веду, и то есть они не используют тех возможностей, которые могут значительно увеличить их доход. Вот здесь и вступают в силу наши помощники. Э, об этих проблемах, об этих проблемах уже давно известно всем, и получается такая картина. вот Об этом также говорят на всех курсах, вот в частности, это скрин с одного из курсов. Я хожу тоже, как Ирина говорила, много трачу на курсы, на всякие тренинги. Вот, вот это скрин с одного из тренингов о том, как необходимо делать интернет-магазин, что необходимо предпринимателю да, знать и что необходимо делать, чтобы стать предпринимателем. И мы видим, что да, это 16 самых основных только позиций, в которых необходимо знать и разбираться предпринимателю. И ясно, что он может абсолютно спокойно переложить там соцсети, SEO, контекстную рекламу, блогинг, коммуникацию с... с посетителями этого сайта, все это он может переложить на помощника. И самое интересное, что для того, чтобы уметь ему помогать, не надо особо специфических знаний. Мы поговорим позже об этом. Вот. Это еще скрин одного из тренингов, где даются рекомендации, какими задачами необходимо предпринимателю заниматься. То есть ежедневно Ежечасно, специально выделил разными цветами, чтобы было видно, это рекомендация прямо на тренинге, что вот все, что выделено зелененьким, это прямо на тренинге говорят, идете сразу же, берете себе помощников по этим позициям желтенькие это говорят что вы можете пойти сделать это через помощника но если у вас денег вначале недостаточно тогда пробуйте синее. И, и тогда сами делаете и синие это то что говорят вы по любому делаете только сами вот Ирина пишет сейчас все предприниматели в активном поиске помощников на данный момент самая востребованная вакансия да действительно самая востребованная потому что э, как таковые да, ни школы, ни институты они не выпускают помощников вот гораздо проще сейчас в последнее время найти программиста чем найти помощника и больше программисты переделываются в помощника. также вот опять же одни из курсов я думаю знают многие Паравелло тот же пишет что мы на каждом тренинге учим людей добиваться результатов чужими руками то есть руками помощников они объясняют куда надо ходить предприниматель за помощниками, как брать, как работать с этими помощниками. Поэтому потребность есть всегда. Ну, сейчас, по крайней мере, точно. И поэтому возникает, мы можем оказывать помощь в обслуживании сайта, помощь в управлении группами, помощь в поисках трафика, помощь с написанием статей, помощь в общении с их пользователями, с заказчиками, Помощь в общении с заказчиками, то есть потому что заказчики тоже могут э, где-то заблудиться в том, пока делают оплату, они могут потеряться. Да, и здесь тоже должен кто-то им помочь рассказать, как делать. Возможно, видели внизу, да, часто или справа, или слева бывают такие помощники. Нажимают, открываются, и там человек сразу же с вами общается. А вот опять же... Это же не предприниматель сидит, он занят. Это тоже делают все помощники. Работы очень много делают помощники. Где ищут, где ищут предприниматели этих помощников? Ну, часто ищут по рекомендациям. То есть спрашивают рекомендации у своих друзей, у своих знакомых или э, у тех, с кем работают уже или с кем знакомы. Также ищут часто очень среди знакомых и родственников. То есть вплоть до того, что среди родственников даже в приказном порядке, особенно племянники, все попадают, племянники, дети, так идем по мне, ты у меня будешь помогать, я тебе за это плачу деньги, садись, учись. Вот. Ищут также в соцсетях, есть группы специальные, раскидывают свои сообщения, ищут в местных газетах. До сих пор пользуются еще форумы и в форумах кто пользуется форумами тоже там подыскивают или рекомендации ищут или непосредственно людей. Потом дальше специализированные есть сайты для поиска работы, где могут помощники, где сами предприниматели могут прямо вакансию свою оставлять и на эту вакансию откликаются потом те, кто хочет работать. Там тоже они есть. То есть это очень хорошее место, где можно найти постоянных помощников, а помощников можно найти постоянных работодателей. Также есть, еще нанимают охотников за головами, то есть это такие люди, работу которых входит найти хорошего помощника. Плотят охотнику за головами деньги определенные и он наоборот всю вот эту работу делает, то есть он таким образом сам уже выступает помощником, ищет ему, предпринимателю ищет именно походящего человека, тестируют его, собеседования проводят, чтобы не отвлекать. И таким образом подбирают наиболее удобную кандидатуру. Ну и также очень хорошо сейчас распространены сайты биржи удаленной работы. Это сайты, на которых сами же работодатели обращаются и пишут задачи, которые им нужно выполнить. Ну, например, там, мне нужно создать сайт. Я оставляю на бирже удаленной работы это задание, и те, кто занимается сайтами на бирже, они все отвечают у меня в задачах, и они все точно так же продолжают они отвечают, и когда работодатель приходит, там, допустим, на следующий день открывает свой специально приготовленный такой системе управления этими проектами, проект смотрит туда, там у него обычно уже 2, 3, 5, 10 человек, в зависимости от типа задач, откликнулось, и он может выбрать одного из них, и таким образом договориться о сотрудничестве, и сразу начать работать. Биржи очень распространены, работ тоже там очень много, мы сегодня скрин одной из бирж будем использовать. И увидите. Сколько можно зарабатывать? Ну, будем э, понимать, что э, все-таки помощник, да, он не глава, поэтому огромных денег э, помощникам без углубления знаний мы не получим. Но, тем не менее, вот такая градация существует. Эта градация... Показывают такие сложности. Переходик определенный возникают, С 10 дальше ступоры возникают у людей. 35 выше тоже ступоры. Вот. И первая категория у нас это новички. Это до 100 рублей в час они зарабатывают. И для того, чтобы работать новичком, особо никаких знаний не надо. Вот прямо в конце вы получите список сайтов, о которых мы говорили, говорили, вот биржи там будут, будут группы специальные, где-то туда вы можете сразу прямо пойти и пытаться э, найти себе сразу же работу. То есть что нужно новичку? Новичку нужно уметь ну, включать свой собственный компьютер. Будет очень хорошо, если он знает э, Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. То есть это программа, в которой... Ну, там, да, документы так называемые все делаются, таблички и презентации. Если он умеет пользоваться браузером, сейчас таких людей я не встречал, что не умеют пользоваться браузером. Вот даже пожилые уже умеют браузером пользоваться. Дальше умеют пользоваться поиском в интернете, то есть найти какую-то важную информацию, которую попросит найти предприниматель. А вот, пользоваться соцсетью, в чем тоже сейчас проблем у кого нет. Ну и разные мелкие там еще э, мелкие нюансы, мелкие э, навыки, которые можно, э, можно также изучить очень быстро, то есть они не требуют никаких специальных курсов, ничего. Но ограничения есть, чтобы заработать 10 тысяч, надо да, попотеть. Еще должно быть, конечно же, желание огромное учиться новому и желание работать в интернете. И придется э, пойти на бирже фриланса и поучиться, как там получается брать заказы. Какие, какой тип, э, тип заказов получается для новичков. Э, очень много простой помощи. Вот это скрин прямо рабочий э, из э, workzilla.com И здесь я выписал вот чуть-чуть левее э, Сколько стоит, ну, чтобы видно было, то есть какой тип работы, да, там перепечатать текст с картинки, что нужно, картинку высылает заказчик, надо просто отпечатать на клавиатуре, уметь. заполнить таблицу, найти контакты, ну и вот весь перечень. Видите, да, в среднем оплачивают за эту простую работу от 100 рублей до 500, ну 600 в данном данной выборке. Работы очень много, они постоянно появляются буквально там каждые 10 минут меняется количество работ, которую, ну, в которые нуждаются предприниматели, обращающиеся на эту биржу. Бирж много, очень. То есть фактически вы не ограничены. Только действием одной биржи вы можете абсолютно спокойно зарегистрироваться на всех биржах, которые найдете для себя. Потом вас выберется какая-то из любимых бешей, можете спокойно там зарабатывать небольшие денежки. Да? Ну, новички, да, тут небольшие денежки. Если же вы начнете углубляться в тему, то вот специалисты, они уже побольше получают. То есть специалист зарабатывает от 100 до 35 тысяч рублей в месяц. Ну, плюс-минус там 2-3 тысячи. А что, что же за работы уже делают специалист? Опять же, я говорю в данный момент, именно работы, связанные с строительством и с обслуживанием сайта. Возможно, есть специалисты в других областях, мы обсуждаем именно эту часть. Опять же, что это скрин буквально сразу же. Вчера я взял вечером выборку эту для, для сегодняшней презентации и пометил галочками, это те работы, которые может делать специалист. То есть внести правки на сайте, вот, создать сайт-воронку, сделать лендинг для какого-то мероприятия, создать сайт на готовой платформе, то есть тоже просят, сделать сайт на WordPress, и вообще 10 тысяч готовы платить. Вот. То есть это те работы, которые специалист уже может делать. Вот кто проходит у нас курсы, они эти все работы выполняют и могут сделать для других. Есть и третий уровень. Да? То есть вы можете начать углубляться в каком-то одном направлении и тогда у вас есть возможность зарабатывать больше 35 тысяч. А, в чем именно? да? Вы можете, ну, например, вы можете углубить свои знания в дизайне. Если вам понравится направление дизайн, например, вы можете тогда изучать нужные программы и заниматься дизайном. Вы можете пойти в программирование. То есть изучить программирование и выбрать конкретное направление здесь уже получается чем уже вы становитесь специалистом, тем больше возможностей у вас в плане цены, то есть вы можете довести свою цену до 20-25 долларов в час в зависимости от выданного, выданного направления и от того, чем вы будете именно заниматься, понятно, что это не завтра вот это года два, наверное, вы будете, как, как говорил один из тренеров, надо налетать свои 5000 часов, то есть только налетаете свои 5000 часов, движение есть, то есть в этом направлении. В интернете все развивается быстро, никто вас не ограничивает, в работе это не найм, поэтому вы можете со своей скоростью еще больше этих тысяч налетать, вы можете там за год налетать. Вот. Также можно увеличить свой доход, если вы решите создать собственный сайт и, допустим, заниматься только сайтом. Есть такой вид деятельности, когда да? вы будете получать деньги, к примеру, там, с размещения рекламы, то есть сделаете популярным тот же сайт и будете использовать его в цели зарабатывать. Также вы можете, если хорошо у вас получается, направление именно находить заказы узнав как состоят сайты основной фронт работы который связан просто перейти в роль менеджера и управлять другими помощниками то есть набрать себе помощников а в интернете брать заказы которые уже вы можете понимать, ну там, например, вы берете сайт, делите там на несколько мелких частей, помощники помогают вам госостряпа. То есть тогда у вас тоже есть возможность к росту, к росту вашего дохода, и тогда у вас есть возможность заработать больше. Какие виды работ уже здесь? То есть опять же, что жорсткий скрин вчерашний, но только видите уже галочки немножко другие, слова здесь уже да такие. адаптивная верстка, создание формы системы фильтрации, доработка шаблона OpenCard, верстка в Webflow. Вот. И цены вы видите, что уже на эти услуги тоже становятся еще больше, чем цены на специалиста. Поэтому к чему нам нужно знать, что мастера требуют? То есть мы должны видеть... Ну, Помощник, который хочет стать помощником, он должен увидеть, что есть куда потом развиваться. То есть на помощнике ваша карьера не оканчивается. Как же стать можно специалистом? Ну, первое, что вы можете, это вы можете сами самостоятельно, можно пойти на Яндекс, пойти в Google и на, нарыть много информации, самостоятельно изучать. Вот. Но вам необходимо будет обучиться следующим частям. Да? То есть нужно научиться обслуживать сайты, создавать сайты, нужно научиться. Выучить нужно какой-то один из движков. У нас сейчас популярные движки. WordPress, есть потом Joomla и битрикс, то есть такие и куча еще менее популярных движков то есть вот приблизительно WordPress и Joomla делят на пополам и занимают до 60% всех сайтов другими словами вот вы, если вы ткнете в каждый третий сайт то скорее всего он окажется у вас э на WordPress вот, рассматривая все сайты тыкая пальцем в каждый третий вы увидите там именно WordPress также нужно научиться работать с основными соцсетями, но не в плане того, как пообщаться, а именно другая часть соцсети. Создание групп, создание, создание сайтов, создание рекламных кампаний. Там, то есть, есть там такой, такая часть интересная, вот, за которую как раз и платят деньги. Ну и плоть, а также деньги еще и за тем, что вы сможете отслеживать, нужно будет отслеживать, чтобы группа хорошо и красиво выглядела, чтобы все, кто пишет, сразу же получали ответы. То есть это такой определенный тоже объем работы. Также работа с рекламными площадками. Тоже придумываются новые и новые рекламные площадки. тизерная реклама, контекстная реклама, медиа медиареклама. Вот, это все настолько начинает увеличиваться, что у предпринимателя уже крышу сносит. А какими пользоваться. Помощник лишь помогает полностью решать этот вопрос. Ну и основы SEO надо изучить, потому что есть, конечно, целое направление там SEO это оптимизация текстов и действий, определенные проведения в интернете, чтобы ваш сайт был на первых позициях. То есть, что такое на первых позициях? Это когда вводит человек, допустим, сделать сайт, то мой сайт должен вывалиться у Гугла первым, ну или у Яндекса, то есть в числе первых. Первые три собирают до 60% всех посетителей, первые три предложения. Остальные уже предложения, да, меньше, меньше, меньше. Получается, что первые три, они самые топовые, и больше всего людей переходят по ссылкам именно на первых трех. И это значит трафик, а трафик для каждого сайта, это значит деньги, потому что трафик конвертируется в деньги. Вот. Также же надо будет изучить работу на фриланс-биржах, потому что чем лучше вы знаете их поведение изнутри, тем проще вам там плавать, как рыба в воде будете. То есть не бояться нажимать кнопочки, будете, не бояться участвовать в этих в этих тендерах на работы. Вот. Ну и также будет хорошо изучать дополнительные сервисы, например, сервисы e-mail рассылок, для того, чтобы общаться с аудиторией. Вот сервисы есть постов, сервисы перепостов, очень много различных сервисов, тоже желательно их изучать. Вот. Ну и самое супер будет, если вообще еще даже решитесь, решитесь того, того, что Основы еще и HTML и CSS знаете. все сайты на самом деле полностью состоят из HTML и CSS, А потом уже добавляется программирование и тому подобное. Но опять же, чтобы работать помощником, я знаю людей, которые реально работают, и не знаю ни HTML, ни ксс Это не мешает зарабатывать больше 30 тысяч в месяц. Вот. Так, вот переписка какая-то идет. Продолжим дальше. Почему невозможно управлять сайтом? На сегодняшний момент программирование достигло такой ипогеи, что, что э, сайты управляются через специальные админки и выглядит это управление ничем не сложнее, чем управление собственной страницей в социальных сетях. Вся разница только заключается в том, что вот мы видим я показываю сейчас на скрине, да, это, назовем ее условно, админка профиля в социальной сети, которую нужно заполнить. А следующее это админка уже управления реально существующим сайтом. То есть такие же окошки, куда вводятся названия, информация добавляется, есть кнопочки сохранить, обновить, то есть все, что необходимо делать, чтобы... Оказывать помощь, это нужно просто хорошо изучить этот движок, основу именно его основную структуру, этот движок WordPress, как я говорил, каждый третий сайт работает на этом движке. И соответственно вы сразу же можете использовать, что использовать, ага, изучив движок вы можете оказывать помощь каждому третьему сайту потенциально, который работает на этом движке. Ну и это то, с чего начать. Как я говорил уже, что можете все изучить самостоятельно, можете пройти какие-то курсы, можете нанять себе индивидуального специалиста. Специалисты по многим профилям тоже соглашаются и коучинг, так называемый, да, проводят. Вот. Можете пойти к нам в школу и быстрее научиться. Если же вам интересно быстро научиться, создавать и обслуживать сайты, я могу вам в этом помочь. Как именно я могу в этом помочь? У нас есть сейчас в школе уникальная программа «Система заработка на помощи интернет-бизнесу. Делай сайты и зарабатывай». То есть суть в том, что это специальная программа, на которой вы можете научиться делать сайты, обслуживать сайты, научиться работать с некоторыми системами, сервисами, и э, зарабатывать на этом, оказывая помощь интернет-бизнесменам. Вот. В чем особенности этого курса? То есть выбрано 5 самых выгодных направлений, которые, которые сегодня в интернете самые востребованные. Из сайта строительства именно. Э, это будет более 50 полезных навыков, вы научитесь, которые сегодня востребованы, которые пользуются спросом, э, на которые все время есть потребность. И также есть потребность не только на биржах труда, а именно среди предпринимателей. Вы вот видели сами, что те, у кого есть сайты, сами просят, хотят себе помощников. Вы станете специалистом в области создания обслуживания сайтов и благодаря этому сможете уже во время прохождения курса находить заказчиков. Курс сам э, много уроков составляет, но он составлен так, что уже после 30 приблизительно дней, вот, с небольшими особенностями, я позже скажу, какие особенности, вы уже начинаете самостоятельно искать заказчиков. Ну, самостоятельно мы помогаем, конечно, это делать. Вот. Но имеется в виду, что этот заказчик будет лично ваш. И уже начинаете пробовать зарабатывать эти деньги. То есть уже еще обучаясь, мы уже начинаем зарабатывать. Только начало курса вы должны выучить основные. Навыки, вот именно пока основные навыки вы учите, вы еще не выходите никуда работать. А потом уже мы пробуем работать. Поэтому в этом особенность тоже курса, что уже во время обучения вы будете, будете получать знания. Что вы узнаете? Да? Вы узнаете, как создавать сайт с нуля, все базовые знания, как устроена система интернет что такое сайты, что такое хостинги, что такое домены. Вы сможете управлять дизайнами сайтов, управлять движком самим сайтов, управлять плагинами. Это специальные программки, которые расширяют возможности у сайта. Вот. Это все вы, вы узнаете. Также обслуживание, то есть как добавлять информацию, подборы тем, как оптимизировать статьи правильно. А как, где брать хорошие иллюстрации, чтобы сайт не забанили, никто не пожаловался на, это, на то, что вы что-то чужое используете. Как менять картинки. Именно в... мы становимся дизайнерами, только сама основа в том, чтобы можно было обрезать, подрезать, наложить что-то какое-то простое и выкинуть. Вот. Также вы узнаете навыки по настройке популярных рекламных каналов это контекстная реклама, это тизерная реклама, другие варианты, вы знаете, продвижения сайтов. Это решение задач на различных сервисах, те же отправки писем как проводить, то есть все это мы проходим. Также вы научитесь работать с подрядчиками, то есть как вы научитесь как на бирже выходить и искать заказы, так и так же искать себе помощников на такой же бирже. Потому что часто бывает необходимо более специфичные знания, да, вот, чтобы необходимо привлечься до специалиста, который мастер, на все, мастер своего дела. Вот, а как их находить? Вот Мы тоже поговорим о том, как их находить и где их брать. Ну и также еще привычное подвижение сайтов и работа с социальной сетью ВКонтакте тоже ходит у нас в обучение. Так, я что-то не так нажал. Да. А еще в чем особенность у нас? Дело в том, что специфика обучения сайтостроительству, сайтостроительству, Специфика заключается в том, что для, для кого-то вопросы, что такое WordPress, как, их, как, как он выглядит и что там делать, не составляют трудностей, а у кого-то возникают сложности в понимании и ему нужно больше времени. Но, к сожалению, все системы стандартных тренингов, которые основаны именно стандартно, да, что заплатил, пришел на урок, получил урок, следующему уроку приготовил задание и опять они неудобны, особенно удаленно, то есть как приходит, группа приходит, группа собирается, группа в понедельник начинает свои занятия, в понедельник начинали материал, домой распустили, все делать домашние задания, мы ушли домой, большинство у нас женщин учатся, поэтому они ушли домой, дома у них муж сын, ребенок, ушли, опять же, это все происходит дома, за компьютером, и домашнее задание по какой-то причине лично не получилось выполнить. Что выходит? Во вторник мы выходим на следующее занятие, у нас уже висит маленький должок, да, хвостик, уже обезьяна села одна на плечиках. Во вторник опять мы проходим, опять мы узнаем, опять надо идти учиться и сегодня у нас что-то получается сделать, но мы пока снимаем обезьяну с понедельника, а в этот момент уже садится обезьяна у нас с И таким образом шаг за шагом мы доходим в пятницу к такому ситуации, что мы уже отстаем на 2-3 дня, мы уже вообще не понимаем, о чем идет речь, мы нервничаем и, собственно говоря, потом уходим мы теряемся. Все. Вот. И таким образом мы не успевая за группой просто не обучаемся и не проходим качественно. Вот мы же применяем систему антитренингов, то есть вы учитесь со своей собственной скоростью. Есть специальный сервис, который помогает организовать такой вариант обучения. Вы в этой системе обучаетесь по такому плану. Вы оплачиваете деньги. К примеру, вы вот сегодня приняли решение, что вы будете у нас, у нас проходить этот курс. И сегодня вы прямо и оплачиваете деньги. Уже в этот понедельник мы вас подключаем к системе, и вы получаете первое задание, начинаете его работать. В задание входит что? В задание входят информационные материалы, которые полностью рассказывают все для того, чтобы выполнить домашнее задание. И также ряд вопросов контрольных специально, которые позволяют э, понять куратору, выучили вы или не выучили этот материал. Соответственно, куратор потом проверяет, я также проверяю эти домашние задания и на основании выполненного домашнего задания мы либо пускаем на следующий урок, либо додаем вам доработку, указав, что вам еще необходимо узнать, или даже дописав дополнительную информацию по теме, в которой вы не разобрались. Таким образом, вы идете со своей собственной скоростью. Что это дает вам? То есть вы, главное здесь идти, потому что бывает, что минус собственной скорости мы себя не организовываем. Но если же вы пришли за знаниями, то вы сегодня спокойно почитали материал. Завтра вечером спокойно выделили время, сделали домашнее задание, читались. Послезавтра получили... Следующее задание, но ну, у вас занят день был, поэтому просмотрели его спокойно в четверг, в пятницу спокойно сделали домашнее задание, но понятно, что тогда длительность этого курса вместо двух месяцев растягивается на несколько месяцев. Тем не менее, это очень хорошо работает в нашей теме и мы используем именно такой метод обучения. Так вопросы сейчас смотрю. Чем лучше WordPress, Елена, чем лучше WordPress. Он не лучше, не хуже. На текущий момент WordPress просто стал очень сильно популярным, потому что существует у него, ну как говорят, интуитивно понятный интерфейс. То есть, если сравнивать с тем же жду, то у джунлы больше всяких наворотов, тем не менее она более замудренная, чтобы делать какие-то даже простые вещи, надо с подвыбортом танцевать. У WordPress все организовано очень просто, очень интуитивно. На практике практически после небольшого вводного курса человек уже сразу же начинает управлять этим сайтом. Поэтому он становится популярным. Кроме того, из-за того, что он очень хорошо популярен, у него есть хорошая система поддержки, он часто обновляется, закрываются дырки, чтобы его не вскрыли. Огромнейшее количество плагинов, бесплатных там, порядка 30 тысяч платных, еще больше. Огромное количество тем, опять же, бесплатных порядка 5 тысяч. Есть еще огромное количество платных всяких тем. Поэтому из-за вот этой доступности, постоянного обновления, что он не брошенный работает, он еще с большей популярностью идет в массы. И по популярности, я же говорю, что у него там 32% по, ну там плюс-минус, может сейчас изменилось по статистике прошлого года, в рубрике 32% сайтов сделано на WordPress. Просто многие не обращают внимания на... То, что на чем сделан сайт, но тем не менее это есть. Но продолжим дальше по нашему. Научим вас искать клиентов в интернете. То есть есть блок специальный, что не только надо научиться, что надо делать, но еще нужно научиться, как себя подавать в интернете, чтобы можно было сидеть с заказами. Вот. И есть этот блок, специальный модуль, где вы пройдете 12 способов поиска работодателя. Вот. Кроме того, мы уже на этом этапе тоже рассматриваем хорошим ученикам, даем рекомендации перед работодателями, которые к нам обращаются и сдруживаем. Да? То есть уже на этом этапе мы их сдруживаем. То есть те, кому нужны помощники, они к нам обращаются и мы предоставляем доступ ну, именно к помощникам самим. Мы ничего не берем за это, то есть просто мы все делаем для помощников. Вот. Это и борьба будет у вас борьба с первыми страхами, борьба с первыми заказами, борьба с психологическими барьерами, борьба с организацией своего рабочего дня есть такие неудобства работы дома, что мы когда дома очень сильно расслабляемся. И это все надо пережить, научиться работать графики и все это проходят наши студенты. Вот какие у нас есть типы обучения. У нас три типа обучения: первый тип это вы мастер одиночка второй – мастер профиль, третий веб мастер эксперт. Чем они отличаются? Вы мастер одиночка он от слова «одиночка». То есть вы получаете доступ к урокам. Это порядка 60 уроков и 10 практических задач. Но проходите все самостоятельно. То есть вы сами делаете домашние задания. Если куратор просто отслеживает, чтобы вы выполняли, но само качество не отслеживается для веб-мастера-одиночки. То есть он учится сам. Ну и, соответственно, цена за вебмастер одиночек тут три То есть вы получаете доступ и спокойно проходите. Со своей скоростью можете вообще не проходить. То есть это никому не будет интересно. Вот Это у нас вебмастер-одиночка. Но есть люди, которые любят работать вот именно одиночно, чтобы им никто не сидел на, на, на другом, никто не гнил. То есть -то таких. именно для таких у нас есть такой курс. Вот. Второй же этап, это у нас вебмастер-профи. Вот, у мастера профи уже идет работа. Цена сейчас другая, к сожалению, и к радости. То есть мы тоже цены растут, спрос растет, цены растут. А вот новые цены вы переходите по ссылке, которую видите в чате. Там увидите новые ссылки. Что же ждает веб-мастер профиль Ну, тоже, опять же, все то же, что есть у мастера, у вебмастера-одиночки. Но, кроме того, еще у вас есть проверка, то есть это проверка именно вашего уровня знаний. Вы не перейдете к следующему уроку, пока все пробелы данного уровня не выявятся. Как только вы решаете пробелы данного уровня, вы переходите к следующему уроку и начинаете работать со следующим пакетом информации. Вот. Дальше по каждому занятию у нас есть обратная связь, вы можете все вопросы задавать прямо через эту систему антитренинги, на которые сразу же будут, будут вам отвечать, ну, если возникли какие-то вопросы, на которых вы не нашли материала. Также у нас проходят 4 занятия в месяц, итого будет 8 занятий в режиме онлайн с разбором проблем учеников, мы рассматриваем конкретно и ваши задания, и задания других людей, и это очень хорошо помогает э, на чужих ошибках сразу же учиться себе самостоятельно, именно себе тоже учиться. И еще на этих специальных встречах у нас вторая часть посвящена какой-то примочке. Мы изучаем какую-то примочку или какой-то сервис, или какую-то программу, которую очень удобно и выгодно использовать фрилансеру или помощнику. Вот это вторая часть. Такие 8 встреч. Вот Это входят у вас в курс. Также у вас входит техподдержка. Что это такое? Дело в том, что сталкиваясь с задачами, когда вы начинаете самостоятельно делать, то у вас могут возникать вопросы, на которые вы, может, и знаете даже ответ, но именно из-за того, что информация для вас новая, вы можете не ориентироваться в этом. И возникают сложности при работе с заказчиком. Вот техподдержка у нас отвечает на такие ваши вопросы, чтобы вы знали, что отвечать вашим заказчикам, а также знали сами, сами, сами знали, что вам необходимо делать. Вот техподдержка два месяца. То есть вы учитесь, а потом после обучения вы не рощены, у вас еще два месяца будет техподдержка. Вот. И также еще два месяца доступ к мастер-классам. То есть, вот это ж, мастер классы по расширению навыков, которые я говорил. То есть после окончания у вас тоже еще есть восемь занятий, спокойно, на которых вы еще получите дополнительную информацию. Ну и кроме того, у вас будет все это время доступ к записям по разным программам, которые уже сейчас начитались, пока у вас нет. То есть, это тоже доступ у вас будет. Соответственно, Webmaster Profi направлен именно на тех, кто хочет научиться как можно быстрее работать в интернете, кто понимает, что с наставником он это сделает быстрее. И поэтому это самый оптимальный пакет для быстрого входа в тему. Вот. Третий же пакет – это еще дальше уровень. Вот. Это реально уровень до результата. Здесь в третьем пакете вы работаете индивидуально со мной. Вот. И в, ну, кроме тех всех данных, о которых я рассказал уже до этого, у мастера, эксперта есть еще специальная связь со мной. То есть вообще, когда вам нужно, вы связываетесь, я вам отвечаю. Ну понятно, что в разумных пределах. Если у нас ночь, у вас день, то вы мне все равно пишите вопрос, я вам готовлю специальные ответы, то есть вы не остаетесь сам на сам со своими ответами. Вот. Дальше доступ к всем мастер-классам, опять же. Кроме того, мы работаем до результата. В чем особенность? Под результатом мы подразумеваем, что вы заработаете ту же сумму, которую вы заплатили за это обучение. Вот что интересно, что я поставил цену такую 309 500, я в принципе тоже не против, если вы мне такую сумму заплатите. Но на самом деле один нолик там лишний. Вот, то есть этот стоит курс 30 950 рублей. Вот. И мы работаем до результата. Под результатом мы понимаем, что вы должны будете заработать 30 950 рублей. Вот как только вы заработаете 30 950 рублей, мы считаем, что наша работа выполнена. Пока вы учитесь, выходите на все занятия, здесь нет ограничений, 2 месяца, 4 месяца. То есть вы учитесь, пока вы учитесь. И именно результат заработка вами 30 950 рублей показывает вам уже самим, что вы уже умеете зарабатывать. И тогда мы считаем, что мы свою работу выполнили. То есть это у нас веб-мастер-эксперт. Кто хочет, чтобы с ним так возились, он может идти на веб-мастер-эксперта. Вот. Что хотелось бы еще рассказать. Кому интересно вообще работать удаленно? Вот кто, какие вы можете написать, написать критерии, да, чем удаленная работа была для вас бы хороша? Мне интересно, свой график, да, действительно, свой график назначаете. Можете работать 2 часа, можете работать 4 часа, можете работать 8, как посчитаете нужным какие хотите удобно вам часы. У меня малыш вообще замечательно. У, у меня брат жены, у, у них малыш вдвоем, они, и они полностью брат жены, работают в интернете, и соответственно тоже все время дома малышка вообще под контролем, у нее дочка. То есть под полным, называется, контролем. Это очень, ну, немножко может быть неудобно, что она еще подходит, дергает вот нас, как родителей. Но, тем не менее, для нее это точно лучше, когда родители дома и рядышком. Не нужно каждый день тратить три часа, это вообще жесть, да. Три часа на работу, это есть особенно в больших городах такая проблема. Вот. не привязан к месту, вставать рано по будильнику. Ну, можно вставать, можно не вставать. Вообще ответственный человек, да, он все равно встает по будильнику рано. Просто что никто не заставляет рано вас так вставать, вы просто сами будете хотеть вставать пораньше, делать. Или наоборот, вы будете ложиться попозже, да, тогда и спать будете подольше. Доход самому планировать. Это самая классная штука, которая мне нравится в удаленной работе, что можно его все время повышать. То есть есть различные варианты, да, что можно его не только планировать, еще и повышать, проводить свое улучшение. И это сразу же сказывается на твоем доходе. Да, вот еще такие моменты, которые можно было да, что э, для того, чтобы работать, нам нужен обязательно компьютер будет, потому что без компьютера никак нельзя работать удаленно. И обязательно хороший интернет. Потому что без хорошего интернета могут проблемы возникать. Вот. Дальше можно сдать через интернет. Здесь самое основное преимущество является то, что мы должны научиться выполнять работу, которую можно сдавать через интернет. Если, например, можно было бы делать дома, вязать свитера, то мы через интернет свитер не можем передать. То есть в любом случае нам нужно вставать хотя бы там какое-то время, идти на почту и отправлять этот свитер нашему заказчику. Если же мы научимся тонкостям, которые помогают нам, сдавать работу через интернет, то здесь вот именно то, что надо, что через интернет, не выходя из дома, вы будете сдавать. И еще одно преимущество, вот, а у женщины получится, э, тут проблема в том, что получится, если она хочет. Есть, э, в интернете помощникам платят за результат. Что это значит? Им все равно, если у вас образование. То есть все равно, что вы окончили, или наоборот не окончили. Оплачивать буду до то, что вы делаете. То есть вы пользу приносите, соответственно, вы сделали сайт, получили за сайт. Добавили статьи на сайт, получили, добавили статьи на сайт. То есть вам оплачивают именно за результаты, не вникая подробности, знаете вы это или не знаете. Это очень хорошо для новичков, потому что нету допросов, нету вот этих вот собеседований, что вы закончили нету вот этого перебора именно наши умения, которые есть, мы можем сразу же продавать вот. и это тоже очень хорошее преимущество при удаленной работе ну, смотрите, я вот рассказал показал вам вот это Показал, что у вас требовано в интернете в разделе сайта строительства. Показал, где вы можете это найти. Показал, как вы можете научиться зарабатывать и как я могу вам в этом помочь. Соответственно вопрос, да, э, что вы сделаете? то есть Что вы сделаете в дальнейшем после того, как я уйду да, с нашей вот этой виртуальной аудитории, У вас есть три выхода. Вы можете вообще ничего не делать и, соответственно, остаться там, где вы сейчас находитесь. Если вас не интересует вас направление стать помощником, то понятно, что вы ничего делать и не будете. Если же вы хотите научиться работать удаленно и хотите стать помощником, то еще есть вариант вам все это пройти самостоятельно. Могу точно сказать, что это возможно, потому что я сам лично проходил самостоятельно. Вот. Но долго. Есть, до первых результатов может пройти год, может пройти даже два года. Вот. То есть это более длинный путь, тем не менее он существует. Ну, и третий вариант. Вы можете прийти к нам и мы можем помочь вам. Мы можем помочь вам получить эту новую специальность. Мы можем помочь вам уже сделанными видеоуроками на других студентах, уже проверенными, что это работает струи. Мы можем помочь вам выработать эти новые навыки, которые востребованы, обучить вас с нуля, помогать вам во время учебы. И также можем помочь вам работодателей найти, если вы хорошим специалистом становитесь. Почему я добавляю «если»? Потому что, к сожалению, есть часть, которая от нас не зависит. Вот. То есть мы можем хорошо рассказать, мы можем показать, мы можем ответить на все ваши вопросы, но если вы ничего делать не будете, то воз вас там не останется. К сожалению, роста вашего не будет. И для таких учеников, которые пришли послушать, а такие есть, даже заплатившие деньги, можете поверить мне, даже в личном коучинге берут отпуск и потом не возвращаются. Вот. Вы будете делать. Если вы будете делать, вы научитесь тогда этой работе, а мы, соответственно, поможем вам найти тогда этих работодателей. Ну и также у нас нерастущий проект. У нас также предлагаем студентам оставаться в нашем проекте. Тоже нам нужны хорошие головы, хорошие руки. Как и всем, кто работает в интернете. Кто хотел бы стать специалистом по поддержке сайтов и зарабатывать в интернете из тех, кто сейчас присутствует? Есть ли такие? Я думала, что создание сайтов для программистов, значит, это не так. Я тоже, когда начинал, да, я начинал изучать программирование и тоже считал, что для того, чтобы создавать сайты, нужно знать программирование. Самое интересное, что тогда, именно когда я начинал, это был 2003, конец 2003-го, начало 2004-го, это действительно было так. То есть понятие движки еще не вошло популярностью. Есть такое понятие там SAS решение тоже не вошли. Это, то есть сервис, который работает вообще удаленно и за ним наблюдают программисты. То есть именно реально вы туда, даже если захотите, вы не мешаетесь. Вот допустим, такой же сервис сайта, VIX, или LP генератор, то есть он. Вы не сможете туда, даже хоть вы трижды программистом будете, что-то зайти что-то поменять. Тем не менее, FX, ну, WX такой, может кто слышал, и LP-генераторы, таких много существует разрешений, они позволяют создавать тоже сайты, и вы только платите за аренду. Грубо говоря, вы арендуете программистов. Вот. Но тем не менее, там на них тоже можно работать помощником, Потому что вы можете изучить тот же HMX и предлагать этот Mix для своих клиентов как создание сайта. Клиент, да, находя клиента для компании WX, вот, вы будете между ними посредником, у компании есть партнерская программа, их программисты будут возиться, а вы будете получать процент, пока постоянно пользуются этот ваш клиент этим виксом, пока вы будете получать какой-то процент из этой арены. И таких сервисов очень много. то есть Сейчас система такая, что программисты ушли отдельно, сайты уже и программисты, они не связаны. Грубо говоря, мы дошли до такого же уровня, как программы, программы на нашем компьютере. вот Если я задам вопрос, кто из вас написал программу для собственного компьютера, я уверен, что ну, может кто-то является здесь программистом, конечно, я написал программу для собственного компьютера, но большинство скажет нет. Тем не менее, мы общаемся, вы смотрите, сейчас я нахожусь в Феодосии, вы смотрите с разных уголков Земли, как мы посмотрели по вашему географическому нахождению, и тоже, опять же, это все благодаря сервису, который сделали программисты. В компьютерах у вас работает браузер, и вы не писали ничего для того, чтобы он у вас начал работать. То есть это все писали программисты. Наверняка вы ставили какие-то программы, игры какие-то э, на своем компьютере. Опять же, без знания программирования. Вот мы входим вот в эру, когда когда уже сайты создавать можно без знания программирования. То есть существуют специальные движки, как вот называют, которые есть платные движки, бесплатные движки. Вот WordPress это бесплатный движок. То есть его компания поддерживает абсолютно бесплатно и любой желающий абсолютно закона качает себе WordPress, устанавливает WordPress и он там работает. Вот. Поэтому сейчас мы в такой эпохе. Грубо говоря, программисты не стали от этого ни, ни, ни, ни необходимости. Необходимость в программистах не отпала. Они пользуются спросом, просто это стало уже более узкоспециализировано. Ну, например, у вас есть сайт, и вы хотите придумали что-то именно сами, что в WordPress нету, И вот вы хотите по-любому, чтобы эта финтипюшка какая-то была именно вот на вашем сайте, вот тогда вы уже начинаете приглашать программиста. Если же в WordPress есть, либо в программных дополнительных модулях это есть, то понятно, что программиста привлекать к этому не надо. То есть достаточно просто, чтобы человек знал об этих программных модулях, знал WordPress, установил все это дело и запустил. Все, больше ничего не надо. Вот. Для тех, кто хотел бы стать таким специалистом, чтобы помогать в установке да, этих программных модулей, чтобы работали, запускали сайты, вот у нас есть программа, вот ссылка, которую уже кидают в чате. Вот. И приходите по этой ссылке, там вы увидите те три варианта оплаты, о которых я говорил, то есть выбирайте подходящий для себя самого. Да, выбираете свой тариф, который считаете нужным для себя и вписывайтесь, опять же страшного ничего нет именно вписывайтесь абсолютно спокойно, с вас деньги никто сразу не берет, но есть одно маленькое но всех, кто сегодня зарегистрируется и выпишет себе счет они получают бонусы а бонусы тоже очень интересные, дело в том, что есть у нас курс такой лежит на полках, которые мы не продаем, а только даем для наших веб-мастеров. Вот. Это мастер интернет-продаж МИД-2014. Там целый список лекций с определенными практическими занятиями, для того, чтобы вы могли понимать, что такое SEO в целом. Вот, Составляйте семантические ядра, такие ругательные слова даже существуют. Вот. Научитесь настраивать рекламную кампанию. В Яндексе это входит прямо конкретно с примерами, как, что делать. Узнайте, как использовать ВК для продвижения сайтов, чтобы вы смогли также работать в сфере именно управления социальными сетями. И также научитесь работать с блоком рекламы в ВКонтакте. То есть все это туда входит. Вот. Также еще, кто сегодня впишется, опять же, получит подарок. Дело в том, что все наши ученики создают себе сайт. В любом случае. Это обязательное условие. И поэтому каждый ученик, выходя из нашего курса, будет иметь свой собственный сайт по своей собственной теме. Тему сам выбирает ученик и сам ее потом использует в своей жизни дальше. Вот. Мы же ждарим лицензию, то есть есть специальный плагин, ну, как я говорил, дополнительные племочки, которые помогают создавать лендинги, так называемые. Вот его цена лицензии 47 долларов, и вы получите его в подарок. То есть каждый, кто у нас учится, получит лицензионную вот эту вот программу маленькую у себя на сайт, благодаря которой можно создавать лендинги. А лендинги на сегодня очень сильно пользуются популярностью, поэтому вы не прогадаете от этого бонуса. Все остальные подробности, конечно, уже по этому мы расскажем на самом обучении. Вот такие два бонуса у нас есть для всех, кто сегодня именно пишется. Вот. Если же вы впишетесь и решитесь оплатить, то после того, как вы впишетесь, к вам на почту придет специальное письмо. Давайте вот прям посмотрим, что-то страшного. есть. Да? Если вы нажимаете на кнопочку, переходите туда, на наш сайт, выбираете кнопочку оплатить, то попадаете вот на такую страничку, где написано, сколько стоит курс, и также вписать вашу фамилию, имя, отчество. Дальше вы ставите галочку ⁇ Я согласен ⁇ с договором прочитайте обязательно договор, чтобы не, не возникло потом никаких вопросов, что вас кто-то обманывает. Потому что э, согласно закону договор оферты он считается сразу же подписанным, как только вы пойдете далее. Читали вы его, не читали, это ваша уже проблема. Все, все равно считается уже Вот Нажимаете кнопочку «Далее». Дальше вам на почту приходит вот такое вот приглашение. Вот. То есть, что у вас выписан счет номер, сумма оплаты такая, там, там у вас будет в зависимости от вашего пакета. И, соответственно, кнопочка «Продолжить оплату». В самом же браузере, то есть, вы можете все дальше закрыть и уйти, а потом завтра встать, зайти опять в свою почту и, соответственно, продолжить этот процесс оплаты. Или же вы можете сразу же, если вы приняли решение уже прямо сейчас, готовы сейчас все, то вы сразу попадаете там на сайте на такую страничку выбора платежной системы, через которую вы оплачиваете. То есть там тоже опять же страшного нет, вы выбираете просто что вам знакомо, карта у вас есть или Яндекс деньги, кто более продвинутый есть. Если даже ничего нету, то есть Сбербанк, нажимаете на значок Сбербанка и у вас будет распечатана квитанция, в которой вы сможете пойти в Сбербанк в обычный и оплатить с любого в любом окне можно оплатить вот собственно все что я хотел сегодня вам рассказать еще остался один маленький бонус но это позже какие у вас есть вопросы по данному материалу Раз, два, три, четыре. Меня слышно или не слышно? Сколько дней на оплату? Да, Ирина ответила. Десять дней. Переход с одного тарифа на другой, конечно, возможен. С более дорогого на бо... с более дешевого на более дорогой. Вот. С... Обратно нету тарифов. То есть обратно вниз спуститься вы не можете. Мы деньги не возвращаем. Мы работаем качественно и не возвращаем. Мы материалы все передаем, и также с вами работаем дальше. Так, да, переход. А 10 это про звук, да, сколько дней на оплату, но ну, совпало и с оплатой. Спокойно 10 дней можете оплачивать. Но выписать отчет обязательно именно сегодня. Потому что если вы счет сегодня не выпишете, то бонусы уже не попадут. Повторюсь, вот часто занятия. Занятия так часто, как вы имеете на их время. Смысл в том, что вы приходите не на занятия, а вам дается доступ к системе уроков. И вы начинаете в уроке, вы открываете первый урок, получаете там записи все нужные для этого. И есть, есть такой момент, как после того, так, вы получаете запись, вы должны отчитаться, ответив на ряд вопросов для проверки ваших знаний по сегодняшнему материалу, который вы прослушали. Вы отвечаете на вопросы, которые там задаются, и, соответственно, дальше мы проверяем ваши ответы. Если эти ответы правильные, мы пускаем дальше. То есть мы принимаем ваш отчет, и вы, вам становится доступным. Второй урок. Опять же, вы его можете сразу же, как только доступен, просмотреть. Можете тогда, когда у вас будет свободное время. Вы его опять же включаете, прослушаете следующий пакет информации. Опять же, отвечаете на вопросы, делаете действия, которые необходимо сделать. Вот. Даете нам скрины все, что вы, то, что мы сделали, то, что давалось, сделали вы. И так потихоньку, потихоньку мы идем. То есть вы формируете полностью, во-первых, свой свой сайт вы получите по вашей теме полностью к обучению и также же вы пройдете полностью очень глубоко э, сам wordpress знания вот. потом дальше мы начинаем ну так и дальше идет так есть ли у нас партнерка сейчас партнерка есть только для студентов или для спецпредложения то есть она пока не общедоступна Вы еще вопросы какие-то?